Не сидим! Не сидим! Ноги пошел туда! Работаем! Заносим! Заносим! Не сидим! Заносим ногу. Работаем! Работаем! Быстрее ногу! Хоп. Не надо выбрасывать! а не проговорил выброс! А чего вы сидите? Вот! Хорошо! Работаем, работаем до конца, до конца, до конца, не останавливаемся Еще финиш, финиш